Ребята, всем привет! Здесь я сниму короткое видео еще про, короткое видео про рулевое управление гидрообъемное На каракате у меня видео есть, я уже снимал про него. Одно из минусов конструкции вышло уже у нас Так, мешает Вот это место, вот, видите вот Срывает шпильки. Тут четыре шпильки стоят. Сначала рычаг ломала, Рычаг усилили, покрепче сделали. Сейчас сорвала Сами шпильки уже второй раз сорвала. Так, может, рычаг длинный так из-за этого срывает. Сейчас поставили, пока хорошо было родное гнездо. На уазовском кулаке. К нему поставили. Но один минус у него. То, что не до конца в одну сторону поворачивает короткий поворот, угол поворота приходится больше зад-вперед съезжать а так здесь вроде ничего не задевает не трет мы проверяли уже сколько так долго ездим вот не знаю с рычагом как придумать или я хотел отсюда какой-то наставу сделать усилить ну чтобы угол поворота был больше так-то с этим не мешает при езде никакого и еще один недостаток вылез. Это при большой скорости, но ну, на четвертой передаче по асфальту едешь, например, надо постоянно подруливать рулем, потому что, наверное, из-за узла переломки оно чуть-чуть то сюда, то сюда, то туда, то туда. Нету ни редуктора, ни рулевой рейки. Так. Чисто масло, наверное, бега туда в, цилиндр, ну, в цилиндре, то сюда, то и вот так вот. Но это не мешает вообще, даже не устаешь. Просто на большой скорости неудобно, что можно заверять так. А так, по лесу, так вообще даже не чувствуешь ничего. Что нравится, даже не трески, ничего масла. Хватает. Сейчас надо залить, правда, помягче какой-то на зиму. Сейчас вот мороз у нас минус 6, сразу завоешь, за круль. Еле повернешь, но это минуты две пока масло по системе не нагреется. Что у нас тут? Полгода эксплуатировали как все было НШ-10 насос ремень такой же все тонкий он даже смотрите как натянут слабоват даже а ничего с рулевым свободно справляется все ездим масло правда единственное добавляли наверное, грамм 300-500 и засадничка, вот тут садничек потек в этом месте надо будет поменять вот подкапывать на коробку а так рулевое нравится, вот только будет. Через редуктор будет все это дело пропустить. Или газелевский может какой потом поглядеть. Чтобы не подруливать. Так оно в принципе не мешает отсюда. Вообще он говорит, мне так не мешает. Вот так все, крепко, все стоит. Вот единственный минус был. Рычаг вот на Переделать, наверное, вот этот. удлинить ставушка какой-то сделать. Сюда. И нормально все будет. Вот так все. Всем пока, ребята.